В этом эпизоде Inscription. Опаньки! Это, это мое имя. Можешь звать меня Опаньки. Я так рада. Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем рубиться в инскрипшн. Или, как по мнению некоторых, тупить в инскрипшн. Но, если я туплю, друзья мои, почему я побеждаю? А потому что я батька. Что-то мы можем сейчас добавить Ты знаешь, что делать Сейчас мы можем что-то сделать Но я не знаю, что Так Что тут у нас? Все, мы его замоксили за самоцветили. Теперь он самоцветный весь такой Оп, Отлично, готово Я раньше думал, что нужно какую-то конкретную штуку выбрать Оказывается, он будет просто подвержен действию мокса мы можем у нас хватит денег? О, у нас было ровно как раз-таки. Что это такое? Я этого не ожидал, но... 4.00. Возврату не подлежит. 4.00. 4 часа ночи дня. Блин. Это просто избавиться от карты, да? Там обменять ее на что-то... А, на, на деньги обменять, по-моему. Блин. Что это такое? Мы направили. Так, давайте наверх, на самый. И еще на самый. Здесь ничего. Тогда нам, видимо, сюда нужно. Сюда? Ух, еще одно разветвление. Давайте налево сначала. Деньги. Три бакса. Здесь все. Потом наверх. Мы уже здесь были. О, вот, как раз-таки. Как... Ой, так, как нам... Нет, нет, нет, обратно, обратно, обратно. Все. Если мы пойдем сюда, то фигня, нам нужно наверх. Как раз-таки это новое что-то. Видите? В чем дело? Ты открыл ворота. Так что ступай. Мне кучу файлов нужно проинспектировать. Ага, вот мы повернули эту вышку Теперь мы можем пройти, потому что сигнал пошел Да, это зона хороша Что это за чувство такое? Гордость? Странное чувство Он гордится мной, как хорошо Итак, мы с вами сейчас можем опять наши пустые резервуары апгрейднуть Это улучшение бесплатно Твои пустые резервуары теперь станут проводниками Не кипишой А я выбрать не могу, только это Готово Всего-то нужно было немного потерпеть То есть он тут навязал Мне как бы Ладно, давайте пойдем налево И встретимся там с каким-нибудь Очень эпическим боссом Которого я одолею в два счета Посмотрим, как кто тут наступит Кто тут тупка. Возможно я, потому что так, погодите Что означает вот это, я забыл Когда карта с этим символом замыкает электрическую цепь Другие существа внутри нее получают Одну единицу силы Короче, они должны замыкать цепь. А этот... Карта с этим символом может замкнуть электрическую цепь, но не дает никаких преимуществ. А это... Может замкнуть цепь. Короче, вот эти два не атакуют, но будет... Скорее всего, они вот ему дадут... Получается, одна сила будет у него. Мы же, в свою очередь, можем... Можем... Нам бы на самом деле уже поставить вот его сюда. Посмотрите, как много. Четыре символа сразу. Да, это все, что пока мы можем, это самое грамотное будет. Потому что они сейчас будут... Вот, да-да-да-да-да. Так, видите? Будет 2 и один еще. Так. Дело плохо, дело плохо. Я бы грохнул вот этого. Шахтер может его грохнуть? Не может. Но он попытается. Так, мы хорошо защитились хотя бы. Оп. Хотя бы защитились. Теперь, теперь, теперь, теперь. Значит, сейчас мы... Мы должны взять еще один резервуар. А, у нас их уже два. Блин. Так. Давайте возьмем тебя. Он сейчас будет атаковать. Сюда. А. У нас нету больше ничего. Ладно, терпим. Терпим. Расхлебываем. Бам. Упс. Смотрите, что он сейчас будет делать. Он будет сейчас такую боль наносить. Больнющую. И при этом мы можем сейчас с вами поставить... А, возьми карту. Да, ё-моё. Мы можем сейчас сделать вот так, по идее. И по идее он... Погодите, а где это значок, что он замкнет цепь? Че? Ладно, поставим сюда. Вот, они цепь сделали. Но они должны что-то улучшить. А почему они не улучшают? <свист> Что-то я не понял, да, видимо, опять? <свист> Убили мою птицу. Я сейчас сдохну, я проиграю. Я, походу, тупка. <свист> какого, какого дьявола? Так, давайте возьмем. У нас есть будильник. И женец самоцветов. Так, Хорошо. Давайте поставим его сюда, этого мы не убьем с первого раза, но зато отхватим. Поэтому лучше его сюда поставить, сразу сейчас кончину устроим. Блин, надо было, конечно, вот этого убить, по-моему. Или не надо было. Или я не знаю. Все, убили. Но мы отхватываем, да, мы просрали эту катку, к сожалению. Еще не просрали? Погодите, погодите, катку мы не просрали. Если катку не просрали, значит можно жить дальше спокойно. Смотрите, как сейчас будет. Сейчас будет сразу четыре урона. Мы еще даже можем поставить будильника и снайпера. Давайте поставим сюда снайпера. Да. Атакуем. Оп, смотрите, смотрите, какие дела, все. О, нет. Слушай, он большими нас э, тварями Пытался атаковать Он прям постарался, хотел Хотел очень постараться сделать нам больно Иголка мы взяли Давайте, поскольку он на три, Очень неплохо было бы заменить Давайте заменим вот этот Сейчас Так На него Все Пошло, поехало Uh, давайте убьем. Не знаю, что, тебя убьем. А, ну, сейчас он как раз нанесет удар и сдохнет сам. Да, правильно я сделал. Так, о, хорошо как. Че у нас тут еще есть? Бомба-бот. Ну ладно, фигня. Атака. И сразу нанесем урон дополнительный. Победить хочу. Победил! Х захотел, и победил. Вот так Евгений живет. Он просто побеждает, когда хочет. Я сначала немножко стрясанул. Вау, смотрите. Во-первых, вот это что такое? Тебе, наверное, кажется, что я ничего сложного не делаю. Вознят цифрами. Настройка графики. И вуаля, Батопия готова. Нет, ты ошибаешься. Сам попробуй сделать карту. Давай, начинай. Но сперва одну карту в утиль. О, нет. От какой ты хочешь избавиться? Mm -hmm. Так, ладно, давайте Сторожевого дрона одного уберем Да Или вот Или, может быть, одного этого убрать Потому что у меня их два Не, давайте Давайте вот этого уберем Типа два, у меня все равно Балла два, окей А, один балл, точнее Ну ладно, гений, приступай. Баллы можно тратить на параметры и символы. Чем больше энергии стоит карта, тем больше ты получишь баллов. Хорошо, это... Ага, Я как бы понял. Ладно, хорошо. Смотрите, что мы делаем. Что это такое? Я немножко пока не могу сообразить. А, это способности... Сразу, видите, сколько баллов отнимает? Минус 1. Балла 4. Минус 3. Нет, нет. Погодите, у меня всего 3 балла. Как-то Получается, вот так вот баллов 4 нам дают. Почему? Не совсем я врубаюсь в это. 0 баллов. Хорошо, пусть у него будет сюрприз. А еще? А, ну все, больше ничего не... Э, стоп, кости... может быть, кости у него. Может быть, вот это. А, 0 баллов у меня остается, господи. Это не стоит 0 баллов. Что это? Здесь мы просто кастомизируем его. Так, руки вверх. Какой смешной. Он сейчас мне напоминает... А как же... Газор Позорфилд из Газор Позора, да? В Рик и Морте был такой чувак. Да, воин из Газор Позора. А, пусть будет так. Опупенный, а мелкий, щуплый, дерзкий, резкий. Няшный. Тупо чел. Няшный тупо чел. Окей. Теперь... Нет, рано еще подтверждать. Мы ничего с ним не сделали. Своему стоит 0 баллов Так, мы прибавляем раз, мы прибавляем... А, не могу Но жизнь не могу за зато добавить ему И все, он больше ничего не будет мочь Ничего, к сожалению Ладно Ну пусть будет няшный тупо чел вот такой Без каких-либо э суперспособностей Мы потом ему добавим побольше Есть, няшный тупо чел Очень креативно Да, я знаю Думаю, я смогу прогнать компоненты по линии. Начнем. Неплохо, что тут скажешь. Вот у меня что-то тупой чел, теперь присоединился к нам. Собственно, вот эта штука, что-то изменилось. А, вот мы напечатали как раз таки его. Все. Все, я все понял. Хорошо. Что означало 4.00, я все-таки никак не могу понять. Когда-нибудь мы это узнаем. Здесь у нас что будет? Давай меняться, да. Воу. Трой... Тройная батарея. А почему это как-то красненьким написано? А, находясь в электрической цепи, карта с этим символом атакует ячейки перед собой и по диагонали. Слева. А. Только если находится. А это Кто? Находясь в электрической цепи, карта с этим символом дарит владельцу случайную карту после своей смерти. Ну, погодите. Только находясь в цепи? Ну, ладно, давайте. И что ты мне дашь за эту карту? Тупая днешного чела. Нет, я не буду его давать. Мне нравится. Ладно, давайте отдадим одного сторожевого бота. Блин, что же это за... А вот кто такой? Эй, приятель, глянь на меня, я тут эта звезда, короче Вычерпал ту штукенцию И вот как меня наградили Я теперь какая-то непись, что ли Чудовато, не спорю Поза разрешает мне болтать, это да Но почему я не босс? Почему это я не один из этих уберботов? Даже Леша своим друганам разрешал такое чего то тут нечисто У нас вроде был другой уговор Хорошо, может быть он будет моим союзником Здесь мы можем получить робобакса, да Из... из в утили сдадим что-то я, погодите, а, стоп, извините, не туда нажал Вот мы пошли сюда Блин, как много всяких мест, куда можно пойти Я запутаюсь Что это? Давайте пойдем наверх Ага Мы над облаками, прикольно И вот здесь, получается, то же самое мы сделаем Хорошо Так, мы можем выйти Пора резать карту да, надо было не, не делать этого. Надо было не делать этого. Не хочу, не хочу. Зачем я это сделал, когда надо было этого не делать? Вот непонятно. Так, бомба-бота можно оставить на самом деле. И вот эту штуку, приз можно оставить. Фиксатор щита. Хорошая штука. Но не знаю, но не знаю, но не знаю Ладно, давайте Давайте фиксатор ч фиксим. Так, 4 бакса Получили за это Оп. Она того не стоило, Мне кажется Но я и думаю и так смогу выиграть Хорошо, у меня теперь 6 робобаксов Все, теперь идем сюда Оп, босс Это же босс Like a bouse Сейчас мы узнаем, кто здесь баус, кто здесь дикий, кто здесь напичкан крутейшими электросхемами, которые бустят интеллект. Сходу, что это? А, это то, что у меня то же самое. Это тоже у меня самое. Поэтому, так, ставим его вот сюда. Да, а потом тупо чела поставим, няшного. Смотрите, как будет сейчас. Хоп, его сейчас еще ударит меня и отхватит. Нет, он не отхватил, Ну, был такой план, по-моему. Такой был план, что за фигня Давайте пока брать Вот этих ребят Тупо няшный чел Вот сюда встань Еще можем даже резервуар поставить Вот Нет, пока подождем, давайте Подождем Подождем, давайте Оп Сдохло Оно сдохло оно сдохло. Так, кто нам придет на... Нехороший чел придет. Давайте попробуем так сделать. Поставить против этого. Можно резервуар, на самом деле. Он все равно будет еще, видите, что делать. Он будет... Он сейчас сразу стрельнет. Он сейчас сразу стрельнет. Давайте поставим. Хорош. Итак... Замечательно, он будет стоить меньше, да, получается, из-за этого или что? Так, мы сразу его грохнем, вот этого дядю. Давайте ставить. Все. Погодите. Попрыгунчик. Халявный. Ну давайте не надо ставить, нет смысла. Так, сейчас этот ударит и отхватит. Есть. Почему он сдох? Я не почитал, находясь в электрической цепи, карта свинга получает единицы силы, какое говно. Плюс два. Вот это свинство сейчас произошло. Хорошо, давайте берем резервуар. Но, может быть, поставить приз бота? Зачем? Так, это тоже, да, находясь в цепи, он будет атаковать повсюду. Так, что-то у нас плохо дело, по-моему, да? Наклевывается что-то ужасное. Ставим. Она цепь-то замкнута или нет? Цепь-то не замкнута. Но, возможно, вот эта штука дает цепь. Она может замкнуть цепь, но никаких преимуществ не дает. Нам нужно сейчас подумать. Ой, как подумать. Хорошо, ставим. Вот сюда пусть будет оборонять. Потом мы поставим. Вот сюда. И, видимо, все. Хорошо, мы все равно побеждаем. Немножко новая механика. Во, прекрасно, прекрасно, здорово. Так, это будет штука Замыкать цепь. Нам нужно встретить ее как следует. Именно резервуаром мы встретим. Резервуар, умничка. Давайте. Сюрприз бота. Грохнем. Посмотрим, что нам дадут. У нас карасист 3. Оп, шахтер. Прекрасно. Атакуем. Хоп-хоп-хоп. Победа. Ну все. Ну прекрасно. Не так и страшно. Так, новая карта. Ага. Что, возьмем еще один раз такого? Или возьмем случайную карту после смерти? Давайте возьмем его. Тот у нас уже есть, а будет еще и этот. Для разнообразия. Мы же должны как-то разноображивать. Ди диверсифицировать нашу колоду. Правильно? А... Стоп. Все направлены не сюда, вот в этот портал. Но нужно еще с этой стороны это сделать. Так что мы идем вот сюда. Да. Ё-моё. Только сюда и можем пойти. Пора обменяться картами. Он мне вот эту штуку. Крепкая батарея. Проводник силы. Цепь замыкает. Еще... Ага, давайте возьмем вот этого как как-то новое. Что то мне даже за эту карту? Че я могу дать? Че я могу дать? Че я могу дать? Давайте, наверное, наверное, отдадим ему... Так, один а наш попрыгунчик. Вот я попрыгунчик делает здесь? Вы получаете копию этой карты. Она на самом деле защищает только от летающих. Но у меня же нет не только отлетающих, а от всех защищает. Что я говорю? Мне все. Я я же вы же знаете меня по Long Dark. Я же жопошник, Я люблю все, чтобы у меня было все и повсюду. И ничего тратить не люблю. Это для меня очень трудно. Вы не представляете, какие боли я испытываю внутри. Ну ладно, давайте хрен с ним. Давайте вот этого отдадим, ладно. Случайная карта, которая после смерти, если находишься в электрической цепи. Слишком много условий. Оура! Отлично. Узнаешь что-нибудь? Узнаю что-нибудь. Что Конвейер. Комната. Погодите, это же. Это же он. Так, ну-ка, кручу, кручу, кручу, кручу, кручу. Разве это не он, не поз? Сначала давайте сюда пойдем. Замочек. И что? Мы что-то открыли! Есть! Смотрите, лавочница! Как же давно! Мы не прикасались к мягкому меху пушнины. Ты их принес? Да, я принес! Прекрасно! Утонченная голографическая шкурка. Их может быть целых пять, почему я их не видел? Мы обеспечим тебя нашим единственным товаром знаниями. Мы не знаем всех подробностей, но мы почерпнули некоторые секреты из старых данных. Шут. Известный многим как Большое Ухо, он умер раньше, чем успел осуществить свой план. Одна дискета среди множества, старые данные перес пересекли целый океан. Бедолага Барри спалился и попал под дуло пистолета. Все? Ты принес нам голографическую шкурку? У тебя нет. Нам стало известно, что они есть в голографическом мире. Возможно, ты найдешь их там. О, я на лобум нажал. Я думал, что мне дадут выбрать что-то, посмотреть. И потом, то есть посмотреть, поанализировать, а только потом выбрать. А я просто, получается, бездумно все сделал. Так, эта штука. упала, опрокинуто. Здесь ничего нового. Здравствуй. Это дело незаконченного, босса. Парадоксально, но я невольно болел за него. Он напомнил мне, хозяине. Тварь. Здесь у нас... Не знаю, я не знаю, что здесь надо. Здесь нужно было, а, по-моему, ожидание связи. Связь не восстановлена еще, походу Ну-ка, а здесь что у нас? Ничего Так, ребят ну Я проверил все, что мог Вроде бы, поэтому давайте возвращаемся Возвращаемся на карту И, я не знаю, где еще пушнину-то искать Я всего одну видел так, та -та -та -та -та -та -та. Нельзя Это даже не убербот еще Это просто очередной такой босс на пути Значит, что мы можем сейчас сделать? Что мы можем ему сделать? <свист> Ничего, на самом деле. Давайте пропустим ход. Так. Возьмем. Гончи, твою мать. Ни хрена, опять не можем сделать. Только бомба-бота поставить. Ладно, поставим сюда бомба-бота. Черт подери! Черт подери! Я же не подумал, надо было все-таки ставить резервуар обязательно. О, ведь цепь замкнута, и он теперь бьет по, по три э, в три места. Так. Сейчас, если мы возьмем. Смотрите, что будет, если мы возьмем сейчас еще один резервуар, то мы можем защититься, так как у нас три. Давайте сделаем так: Раз. Два. И три. Вот. И даже можем атаковать. Раз. Хорошо. Раз, два, три. Видали, что происходит? Видали, что происходит? Мы побеждаем, <смех>, кажется. Так, сейчас мы его убьем. Аль нет. Кстати, прикольно, что я не отдал попрыгунчика. Было бы плохо. Берем. Ставим. Сейчас мы убьем его. И пока на этом все. Может быть, поставить резервуар. Если что, мы его грохнем, да? Стоп. А ему дастся? Если поставить сюда, ему дастся? Нет, ему не дастся ничего. Но, однако, мы что-то прибавили, походу. По-моему. Или нет? Или да, или нет? Так, хорошо. Сразу идет. Прекрасненько, прекрасненько. Пора брать карту. Ммм как неприятно, как нехорошо, как не, не, не нравится мне это. Мы можем его поставить, кстати, вот это хорошо. Сейчас он будет сразу молотить на целых три. Бей! Все, восстанавливаем равновесие. It's okay, it's okay. Если взять резервуар... Поставить, и он будет, надеюсь... Нет, это не тот МОКС, который я ожидал. Вот что мы поставим. Вот так. И он еще как гадюка будет бить сейчас. Так что... Лупим! Что еще можно взять? Резервуар есть. Шахтера нет. Вот шахтера не хватало нам. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? В принципе, если мы сейчас вот этого грохнем... но тут цепь замкнута, так что, не знаю, не нужно. Все, мы и так победили уже, по сути. Неплохо. Пока еще ни одного просера. Вот! Видите, где мы находимся? Возьми одну. Возьми одну, возьми одну. Хочу я взять... Хочу я взять, пожалуй... Даже не знаю, кого можно взять. Чтобы прям было классно. Шняшный тупой чел. Давай с тобой поработаем сейчас. Осталось настроить. У -у -у, прекрасно. Он будет выживать всегда. Он будет не получать урона. Или он будет... Он будет всегда выживать. Он стоит вообще фигню. Одну. Да, я так хотел. И он будет постоянно приходить. У него две еще. Два хп. Это вообще офигенно. Так, посмотрите. Посмотрите на это. Почему здесь надо звездочки какие-то появляются? Их никак не ухватить. что Ага, ага, ага, да. У нас на время идет игра сейчас. Итак, нам нужно грохнуть. Нам нужно грохнуть его. Для этого мы ничего не можем сделать, кроме как поставить только сюда. И атаковать. Так, пять ходов. А почему, почему... А, он же не получил урон, да. Так. Мы возьмем карту. Вот эту. И поставим сюда шахтера. По крайней мере, сейчас у нас будет шанс вынести цепь. Так. Четыре. Ууу! Значит Четыре всего а, точнее Давайте попробуем вот так сделать А погодите, если мы так сделаем, то Он убьет просто, и его ничто не убьет Хрень полная получается Но, По крайней мере мы сможем атаковать, правильно? Да, давайте атакуем Здесь ставим резервуар. Все, мы защищаем. Три. Три хода осталось. Поспеши. Окей. В электрической цепи, если мы... Если мы поставим вот этого человека... Давайте возьмем карту сначала. Посмотрим, что тут есть. Так, сторожевой дрон, который может атаковать. Надо ставить батарею. Я так понимаю... Погодите. Внутри цепи батарея будет работать вот. Правильно? Это считается. Внутри цепи, да, она будет бить сразу в несколько мест. Да. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Есть шанс? Два хода осталось. О! Класс, класс, класс, класс, класс. Так... Давайте, вместо, вместо тебя, поставим тебя. Yes, of course, yes, of course. Все, я победил. И последний ход. Он такой довольный, блин. Смотрите на него. То есть, по сути, мы можем сейчас еще жестче все сделать. Давайте. Давайте это сделаем. здесь разобьем. Он дальше не будет, конечно же, бить. Но зато вот этот будет бить. А сторожевой дрон цепи не будет? Нет. Жалко, у меня нет с собой одного резервуара. Я бы здесь его поставил. Ладно. Да, да, да, да, да. благодарит вас за ваши услуги. Поехали дальше. А, нам не дали лишнего. Я хотел больше урона нанести. Так, смотрите, вот еще эта штука. Вот, есть теперь связь. Вот она связь. Теперь ты видишь, как это непросто. Балансировка карт, их улучшение, модификация. Попробуй еще раз. Иди. Окей. Okay. И какую же карту ты мне дашь уничтожить? Слушайте, мне вот этот... Вот этот больше нравится, чем вот этот. Давайте его уничтожим. Получим один балл всего 3 балла Стоимость За стоимость мы-то получаем больше баллов Точно, давайте попробуем теперь Дорогую карту сделать На 8 баллов Которая будет атаковать На четверочку Нет На троечку Нет Давайте подумаем сначала вот так вот Сначала нам нужно что посмотреть, какие бафы у нас есть. Во-первых, бессмертие можно ему сделать. Во-вторых, можно, чтобы он. Еще и с первого удара мочил. Погодите. А что если сделать его очень дешевым? А, -а, -а не хватает. Окей. Ладно, погодите, нужно, чтобы еще он и мочил в итоге. Так что да, надо. Надо наверстать. Хорошо. Но тоже крутая штука. И, и при этом бессмертная. Да, да, да, да, да. Бессмертная повторяется, если вдруг убьют и убивает с первого раза. Классно, классно. А нужно ли, погодите, если он убивает с первого раза, нужно ли нам, чтобы он возвращался после смерти? Потому что, ну, собственно, кто его убьет? Нет, нет, нужно. Нужно обязательно. Потому что он может стать первым. С какого фига он станет первым? Если он стоит дорого, он точно на первом ходу его не будет. Нам не нужно воскрешение это сто пудов. А вот это, вот это, в свою очередь, конечно, было бы здорово. Убивать сразу с одного удара двумя. Черт! Вот если он даже бить не будет, а мог бы, а мог бы. Так, давайте подумаем. Может быть, все-таки что-то может быть еще? Нет, вот это ни к чему. Говнишка, может быть? Если вот это взять... О, он может давать нам, появляется с этим символом. получается, еще одну единицу энергии. Вот это может быть. Нет, не может быть, потому что, опять же, он будет на последнем ходу нам ни к чему, это единица энергии. А вот это бомбы во все стороны. Кость, а это что? Он снайпер. Ой, как было бы хорошо. Но мы, к сожалению, не можем. Он сторожевой, он случайный. Он усиливает карту. Погодите. Он встает перед этой и усиливает карту. То есть, получается, мы еще можем ему впендюрить бессмертие на всякий случай. Не знаю, какая-то странная синергия получится. Еще в сторону будет идти. Нужно ли нам это в сторону? Не, в сторону точно не нужно. Хотя... Дайте попробуем, <смех> это лютая тварь. И его, он будет, он будет улыбашкой. Вот дьяволенок такой. Вот мне нравится. Так, э, он будет бойкий, микро, микро, пупс нуп, нуп. Вот. Подтвердить. Говна кое-то сделал, скорее всего. И мне, на самом деле, хочется продвинуться дальше, я в какой-то момент перестал думать. Ты назвал ее Бойки Микронуб? Это ты написал, не я. Сканер работает. Пора приступать. Все, давай, дело. мне нужно быстро встать. Быстро встать с этого стола. Ну и силу этой карты. Короче, чел, который, который там, типа, играет в эту игру, одобрил. А значит, все окей. Давай. Ожидание связи. Связь же налажена. Какого дьявола? Ожидание связи. Все еще. Ну, получается, вот как-то так. Да е-мое. Я все пытаюсь клавишами управлять. Идем сюда. Вот. Теперь мы его вызываем. Сейчас будет, пожалуй, мой самый нелюбимый босс. Мне аж тошно от ее эдакой невинности. Но одолеть ее необходимо Распаковываю файл опаньки zip Просто я думал, что это он... он Опаньки это, это мое имя Можешь звать меня опаньки Я так рада, сейчас мы будем его изучать Интернет Хоть бы связь была надежной Поехали Клево, мы подключены Ну разве интернет не прекрасен? Так вот, как выглядит настоящий крот. Такой милашка. Реальные фотки животных. Это забавно. Горностая, покажите мне, он мне больше всех нравится. Я всегда Данте называю горностаем потому что он очень похож почему-то, мне кажется, у него. Так, а еще выдрый. Да. Особенно когда он в душ ко мне забежит, намокнет весь. Итак. Собственно, это крот, который будет защищать. А нам и нечего Здесь делать Так, давайте на бум поставим Пока что Клево, у меня есть сигнал Кто это такие? Это что, твои друзья? Кто это? Кто-кто-кто? Бартоломео И Это что, друзья из стима? Этот чел опять это делает Опять берет друзей из стима на Они не друзья Я на самом деле знаю, кто это. такие Ребята мне добавлялись еще очень давно в Steam Друзья И я что-то это Просто добавлял, потому что я добрый малый. Так, что мы делаем? Этот чел будет летать и бить Поэтому резервуар здесь не поможет Но здесь бы помог на самом деле Вот этот чел, если я Нет, я его не взял, к сожалению А резервуар бы помог бы на самом деле Че я туплю Конечно же помог бы Раз. Уф. О, новый сигнал. Кто-то хочет отправить тебе карту. Интересно, получится ли ее принять? Сработало? Ну-ка посмотрим. Круто! Это сделал кто-то в интернете. А какой у меня был другой тупой чел? В интернете полно забавных людей. Резкий тупо чел, который бесплатен. Ладно, хорошо. Смотрите, на два и на два будет атаковать все мои друзья <laughs> в стиме. Короче, надо ставить... Значит, резервуар один. И да, да, мне кажется, нужно сюда ставить резервуар. Вот так. Резкий тупо чел. Что он будет делать? Получается, он просто сдохнет и все. Лучше, может быть, сюрприз-бот поставить. И резкого тупо-чела вот сюда Да Вся эта штука теперь даже не будет бить Раз А, вы видели? Резкий тупо-чел начал атаковать Он должен был атаковать изначально? Что-то не просмотрел вот на эту Или потому что он в цепи, он же в цепи Так Что это сделал? Окей Вот сейчас мы можем поставить его Мы можем поставить его Ой, жопа Ой, жопа Давайте. Коп. Твою мать. Хорошо. Не подумал я об этом. Вот это я не подумал. Очень плохо, что я не подумал. Надо было подумать. Прекрасно. Все, хорошо. Убили, уничтожили. Давайте еще возьмем. Опа! микро ну Но он сейчас мне не нужен особо здесь, давайте ставить его ход... На следующий ход поставим его А зачем он мне? Так как нужно, чтобы его кто-то ударил сначала Да, это бесполезно Ну ладно, давайте бить Хорошо Твою мать! Твою мать! Что-то встанет сюда? Какая тварина! 5.4 давайте возьмем посмотрим что О, в цепи он такую жесть вытворит это значит что нам нужно избавляться от резкого тупо чела но когда мы от него избавимся он вернется к нам правильно ведь да он вернется к нам И теперь мы ставим тебя вроде бы пока все хорошо Хорошо, хорошо, суперски, оп, три сразу мне урона Вы видите, что у него, у него, у него вот что стоит, нам нужно обязательно поставить тебя А, возьми карту, да, извините, извините, извините Нам необходимо поставить тебя, потому что ты с первого удара будешь убивать Все, мы все потратили, да, мы все потратили, атакуй Все, победа, нет Черт! Так, хорошо, хорошо, хорошо. У нас тут нет цепи, к сожалению. Давайте возьмем резервуар. Смотрите, если мы поставим, что мы можем сделать? Тупо можно можно впендюрить. Нет, тупо чел нельзя. Вот этого надо сюда ставить Он сейчас сразу будет Но если это же его убьет Погодите, нет, не убьет Не убьет, не успеет Значит, ставим тебя сюда И еще у нас есть для резервуара Место Вот Смерть, смерть Прекрасно Ух. Нормалек Что у нас тут еще есть? Итак, гончая Слушайте 10! Охренеть Охренеть можно Значит, смотрите, мы, у меня есть одна идея Одна идейка у меня есть Пока сейчас ничего не будем делать Разве что, мы можем вот вместо этого Или не стоит вместо этого Так у нас этот на 4 будет бить Я сейчас победю Я сейчас победю да, Можно не париться Все, я победил Но теперь вторая фаза Тебе прислали карту из интернета Не думай, что надо ответить тем же Сделаешь карту для кого-то другого Да ё-моё Ладно, хорошо Давайте сделаем ему Очень Просто очень сильную тварь а. Ну как-то так Все, а будет он так, будет он клавиатурой. Мистер Клавиатура. Его зовут... Э, щуплый. Щуплый Изи. Архи-мега-типа. Щуплый-типа... Нет, щуплый -няшный. Пупс. щуплый Пупс. Прекрасно. Я отправлю его в свободное плавание по интернету. Надеюсь, что получатель будет доволен. Хорошо. Секундочку. Нет. Что? Подожди. Она сейчас себе его оставит. Что так долго? Я стараюсь изо всех сил. Я для нее сделал крутую карту, да? В интернете порой глухо. Я никого не смогла найти. Видимо, тебе придется оставить карту. А, себе. Фух. Хорошо, хорошо. Я не против, я не против, прекрасно Надеюсь, ты не пытался никого затролить. Видите, видите, ребят, вот она Это карма, доброта Она сразу вот к тебе возвращается Я добрый человек, ну правда добрый человек Очень добрый человек И никому зла не желаю, никому не завидую И очень люблю Животных Смотрите, какая жесть происходит, 13 6, это сколько баллов было у человека, что он сделал такую карту Или это просто вот, это уже, нет, это не человек сделал Это она, твари Тварина делает это так, смотрите, ну у меня, по крайней мере, полный запас. А значит, мы можем сейчас... Надо поставить кого-нибудь, кто умеет убивать сходу. Мы можем взять карту? Нет, уже не, не надо, нельзя брать. Хорошо, 4 На шестерку, твою мать. Какая-то боль, если честно, я испытываю сейчас. Этот всего лишь на одну ударит, не страшно. А этот на... Четверку. Очень страшно. Так, пожалуй, поставим резервуар здесь. И поставим тебя. Он даже бить не сможет. Прекрасная идея. Окей, как-то так пока. Давайте продолжать набирать шахтер. Вы издевайтесь, что ли? Так, у нас крот. Давайте его поставим Вот сюда, сейчас он сразу убьет крота Будем просто набирать резервуары для него Слушайте, можно реально так сделать? Сейчас еще один удар, да, пусть будет так И у нас э, 5 Для этого нужно 6 ну, можешь шахтера поставить сюда Итак, бьем. Я победил. Это было очень легко. Но все, достаточно. Я одолел всех. Конец этого мира! Что? Хотел призы получить? Это был последний убербот. На кой тебе он вообще? Великая запредельность, не за горами. Вернись к началу. Так будет драматичнее. Что, если мы теперь можем выйти все-таки и попробовать установить связь? Ожидание связи. Народ, я думаю, здесь следует сделать паузу и продолжить играть в следующей серии. Все прекрасно. Меня просто пипец как затягивает эта игра. Я жду не дождусь, как буду записывать следующий выпуск. А сегодня... Все, хватит, с вами был Юджин, люблю вас, всех обожаю, целую, обнимаю, все поставьте лайк, пожалуйста, и пять, тогда заслуженно получаете. вы готовы? Раз, два, три и пять!